Hello there, beautiful people! На нашем канале вы уже успели узнать много крутых способов учить английский язык слушать любимые песни и учить по ним английские слова смотреть фильмы и сериалы в оригинале с субтитрами слушать подкасты и читать книги но сегодня предлагаю поговорить еще об одном варианте Stand-up comedy, Stand up comedy. Отличный способ не просто весело провести время, но еще и прокачать свой английский А пока не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео Вы смотрите Puzzle English Stay tuned! Поехали! Вообще юмор отличный ключ к пониманию других культур, мировоззрений и языков Но перед тем, как перейти к самому юмору, давайте добавим немного теории и знаний Про стендап в России мы сегодня говорить не будем Хотя жанр активно развивается в нашей стране, это не может не радовать, конечно А уделим внимание стендап-комедии на английском В современном виде стендап появился в середине 20 века В 50-е, 60-е годы комики начали выступать в клубах Например, в легендарном Hungry Eye в Сан-Франциско в подвале, где собиралась американская богема битники, поэты, фолк-музыканты считается, что именно в Hungry Eye на фоне сцены была голая кирпичная стена, И сейчас стендап-клуб принято представлять именно с кирпичной стеной. Основной формат, в котором стендап существует в записи, это Special. Special это большой сольный концерт одного комика. Это может быть в форме one-liners, это короткие шутки в одну строчку, либо это стендап-рутин, это авторский монолог, или импровизация перед зрителями, когда комик шутит без заготовок. Шутки-комики обычно пишут вместе с Comedy Buddy. Это друг по написанию материалов, тот, кто сможет добить идею, если нужно. Шутка в стендапе состоит из setup это вводная часть или описание ситуации. В ней комик быстро вводит зрителя в курс дела. А вторая часть шутки самое главное, это punchline. Дословно, ударная строчка, которая и должна рассмешить аудиторию. Кстати, а какой ваш любимый западный стендап комик? Если он есть, пишите в комментариях, а мы выберем сам интересного и посвятим ему отдельный выпуск. Итак, начнем. Первым у нас пойдет Луиси Кейм, главный американский комик современности, звезда и автор сериала Луи, сильно повлиявший на всю современную комедию. Ну, конечно, карьера немножечко у него подпортилась после недавнего скандала. Если не знаете, о чем я говорю, загуглите. That you have to dismantle. And I don't like that when you call room service, they have to say a long, flowery hello before you get to talk about food. This is how to answer the phone and room service is fancy hotel like, hello, zoom, zoom, zoom, I hate it! I never let them. I call down, they're like, hello, this... stop, stop! suck! Bacon, <laughs> eggs, and coffee, don't beat it back. I'm mean. Слово fanciness означает пафосность, чрезмерность flowery это витиеватый Следующим на очереди у нас Дейв Шапелл Пожалуй, один из самых смешных комиков, что я видела А еще он продал три своих концерта Netflix за 60 миллионов долларов Так что стендап это прибыльное дело, леди и джентльмены and on the back they stitched on the K heart, on all of them. Kevin saw me staring at that box and he went over and grabbed one of them jerseys and he walked right to my son. He said, hey little man, I want you to have this. And my son's like, thanks Mr. Hart. This is when I got mad, he goes, if your father ever makes you mad, put that on. And he walked out <laughs> дальше у нас идет Элиза Шлезингер, мастер комедии наблюдений наблюдает она в основном за отношениями привычками и поведением женщин me, it's less about a genuine personal inquiry for me and it's more like they're digging for clues like, where did you find a suit? To dig for clues, искать наводку, выведывать. Suta это ухажор. Ну и, конечно, нельзя было не упомянуть Джимми Карра. Предпочитает он шутить one-liners. Он рассказывает шутки, они связаны историей, сразу предупреждаю. Британский жесткий юмор, минимум эмоций и театральные паузы. I think you know you're getting old. I feel like I'm getting old. I was watching porn last week and I found myself thinking, that bed looks comfy. Physical appearance – это внешность или внешний вид. Comfy – это укороченное слово comfortable удобный. Ну а теперь, чтобы сегодняшний день не прошел зря, я предлагаю вам пройти на наш сайт и пройти тест на знание английского языка. Оставайтесь с нами и смотрите другие видео на нашем канале. С вами была Кэт. Успехов в изучении английского. До новых встреч. Пока-пока.